Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Милкон. Меня зовут Никита. И мы все так же играем, продолжаем, прыгаем, умираем в Крэш Бандикут. Бандикут Крэш, Бандикутим. Пришли Бандикутью и Бандикутим. Вот, я, по-моему, про этот уровень говорил тебе. В прошлой серии? Нет, в прошлой. Паца прошлой, да? Короче, в какой-то серии я говорю, что там три этажа или что-то такое, нет, это была не та серия, про которую я говорю, вот вот это та серия, вот эта, где какой-то чувак прошел ее там за... Я тебе покажу, блин, я тебе покажу в следующий раз. Сейчас, сейчас, я покажу тебя, я тебе обязательно покажу. Уровень долгий. Уровень... Уровень мертвый. Этот уровень долгий. Прям, правда долгий. Тут три этажа, три этажа надо подниматься. Сначала вот внизу лазишь, потом наверху, а потом еще выше. Вот это я, дай я пояснил тебе. Внизу, наверху и, и еще выше. Да, блин, я же нажал квадратик, я хотел его ударить. Так, что у нас по жизни? По жизни все плохо. И, как я тебе говорю, мы с тобой из депозита вылетели просто прям вообще. Катастрофически просто в долги залезли по жизни. Так. Поначалу все было хорошо, да, потом что-то перестало... Так, ну все, я теперь буду вот так. Я буду аккуратно. Опа. Опа! Ну все, умирать. А-а-а! Чуть Бэтмена не накрыли, а. Так, а ч? Давай прыгай сюда. А я прыгнул так, оп. Блин, там впереди, наверное. Нет, нет, я думал, тут опять будет какой-нибудь ящик, чтобы надо, типа, прыгнуть. Спокойно. На него. На этого гекона. Потом пошел нафиг. <смех> так Опа, хорошо Дальше, опа Ой, я помню, как долго я спидрунил этот уровень Это было, это было просто это Это было что-то с чем-то Я, помню, на это весь день вот потратил Вот я, чтобы ты понимал Где-то Крэша третьего прошел, наверное Ну, именно спидрун, не сам крэш А именно вот эту спидрунскую часть Я прошел ее за Там что-то, ну блин Короче, очень быстро. Блин, я же хотел туда запрыгнуть. Я прошел его вообще быстро, очень быстро. Да блин! <с> я забыл, что стены двигаются. Прошел, я что-то за пару дней, по-моему, прошел все эти спидруны. А тут я, короче, тут я только весь день просидел. Прям реально у меня был отпуск, я просидел весь день, блин, за этой игрой просто. Вот за этим уровнем на спидруне. Прям весь день. А кто-то его за 0,1 секунду прошел. Представляешь, за 0,1. И за секунду даже там что-то за 0 одну секунду. Я тебе покажу сейчас, мы. Ой-ой-ой, тихо, куда я? А я тебе сейчас это. Сейчас пройдем уровень, я тебе покажу. Тут же, чтобы на время уровень проходить, тут надо сначала уровень пройти. Подожди, надо взять чекпоинт, а теперь он туда залезть. Что тут есть? О! Хорош. Я же знал, что там что-то есть. Как там могло что-то не быть? Да блин, я хотел красивое сделать. Давай, давай, давай, давай. Идешь домой? Идешь домой? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, не, не, не, не, так не канает, пацан. Да? Что делаешь? Это должна была убраться плита. Почему она не убралась? Давай. Оп, вот да, вот так же. А тут смотри, оп. А, это я, блин, это я меня еще дальше откинуло. А сейчас, нафига, ага. размечтались. Оп, это я хорошо сейчас делал. Оп, оп. Опачки. Так, ну не, я сейчас я второй раз на эту херню не куплюсь. Так, а тут смотри сделали подставуша, если упал все больше не встал. Но... А мы с тобой вроде по красоте сейчас все сделаем. Может, мы, не... мы с тобой должны успеть хотя бы тоже опять парочку уровней пройти. Оп. Хорошо. Оп. Плохо. А туда как? Да только вот так, что ли, через эту херню попасть? Вот так. А, ну блин, это надо было. Это мне надо. Опачки. Оп. Я тебе говорю, вот эти плиты, они прям, прям, как золотина, вот. Прям, как сейчас, помню. Блин, тегу достать свою, что ли. алладина пройти. Так. Так. Я прям вообще, знаешь, сосредоточен. Опачки. Есть что наверху? Нет. Ладно. Не страшно. Убираться будем? Нет, сегодня? Алло. Ты что делаешь, игра? Тихо, тихо, тихо, тихо. Спокойно. Ой, смотри, сколько там всего интересного. Да. ой это хорошо. -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо. Так, ну только не падаем. Так, я. Ага, подстава. Идем домой. Так, ну они все равно полетят сейчас. Пошел. Ой, хорошо. Огонь выключаем, отлично. Яблочки забираем, вверх допрыгиваем. Так, подожди, а это какой? Я только на... Я -то на третий этаж поднялся, да? Бля, муха. По-моему, я только на третий... Вот так. Да ну ты чё? А как? Как их подобрать? Ой, хорошо. Не понял, как сделал, но хорошо. Вот так проще, когда на тебя летит, а не тогда от тебя. Так, тихо, тут без паники. Оп, оп, оп, оп. Изи, изи. Ты чё А где ящик? Прыгай. Хорошо. Где ящик найти? при помощи что-то... А я его вон его вижу. Вон его. Блин, давай это. Давай пожертвуем жизнью ради ящиков. Я же, по-моему, еще ни одного не пропустил. Иди сюда. Иди еще сюда. Давай, давай, давай. О, отлично, блин, хорошо, хорошо, тут еще какой-нибудь секрет на бонус, да? А, во, бонус неокортекса, это эти самые сложные бонусные уровни, Они потому что прям вообще там что-то Вот там, по-моему, кстати, зеленый. да блин, я нечаянно, ну все, зачем Иди сюда, о, вам, кстати, маска, как я ее не взял в прошлый раз? Так -так -так, -так, так так так а он считается уже забранным. а ну тогда блин, ну ладно я хорошо так ну что я затопил в прошлый раз опять на всякий случай ударил все тухни тухни тухни тухни тухни Оп. блин вообще успел бы проскочить да наверно я вот не помню, на каком этаже, на третьем или на втором? По-моему, на третьем уже, да? Давай, давай, давай, давай. <соё> дурак. Ой, дурак. Ой, дурак. Ой, дурак. Ой, дурак. Надо забрать бонус. Хочу бонусный уровень пройти этот. Иди сюда. Давай, давай, давай. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, мой хороший. Нахер снес. Так. Вот, маску. Как это я без маски пойду? То что? Я, чтоб я до да, без маски пошел. Да ты что? Да ты угораешь. Okay. Все, казан тухнет. Почему вот их не подпаливает, им яички не подпаливают, когда они летят, а меня подпаливают. Чё, в чем прикол? Почему? Вот причем меня бывает подпаливают, когда я уже, блин, я не знаю, километры или что от этого казана? Он все равно меня жарит. Тихонько, ты что делаешь? <свы> <смех> Блин, прощемал. Вообще, капец. Я так больше не смогу. Мне надо теперь до этого чекунда -по прям по-любому долететь. Отлично. <смех> <смех> <смех> Тихо. Ну что? Так, и... Стоп. Но. Да, запрыгну. Так, ну мы возвращаемся. Мы из долгов почти вылезли, кстати говоря. Хоть уровень небольшой и страшный. Только я сказал, что да, оказалось Так, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, хорошо, хорошо. Раз ты так будешь, раз ты так хочешь, я сыграю. Мы сыграем по твоим правилам игра. Оп. Надо было чуть-чуть выждать момент. Вот прям чуть-чуть. Оп. Опа, жить-ка. Опа, жусь-ка. А где? Я не понял, а где? О, там, кстати, что-то было. А! Ну вот, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Теперь надо назад. Оп! Чекпоинт! Чекпоинт! 23 ящика. Это самый сложный уровень. Я помню. Бляха, муха! Блин, ну почти. Блин, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, и пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, пожай, сейчас с тобой что-то по красоте Оп. Оп Оп Оп Оп Оп Оп Ага, смотри как делаем Опачки Ох, красиво, ну пошел нахрен отсюда Все Видал? Ты видал? Ты видал что сделал? Вообще по красоте просто сработал. Так, сколько осталось? Еще один бонус этой девчо... девчули нашей. Нашей девчули. А девчули. Нет, серьезно, еще лучше. А где? А где? А Где-то слышу, слышишь? Блин. Заслушался. То засмотрелся, то задумался, то заслушался, да? Ты как играешь вообще в игру, это, а, дурачок? Ты даже дожди, я опять задумался. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, все, четко. Давай, заходи, заходи, не стесняйся. 16 ящиков, Мы так с тобой все ящики соберем на этом уровне. Ой-ой-ой. Не, ну это я, это я легко. Ты мне нахер не взорвет? А взорвет, конечно. Хорошо, что ушел, а? Я просто думал, взорвутся они, не взорвутся. Ой-ой-ой, нога затекла, прикинь. <Hampshire> все хорошо, хорошо. Подожди, ну что такое? Почему ты падаешь? Ты скажи, почему по фильтр падает? Объясни. почему так делает. 9 коробок осталось. Хорошо. Все. Оп. Хорошо. Плохо. Хорошо. Хорошо. Ой, ой, плохо. <с commentary> ой, блин. Нормально. Сейчас все будет. Сейчас, сейчас, сейчас. Опа.. Опачки. Хорошо. Хорошо. Ой, чекпоинт вообще отлично. Ну, кстати, чекпоинт, я же все равно вниз улететь могу. Ой, да да уложился.... Ой, да Ой, да да да да да да да да да да да да да да да да да да да А мне хватит? А, ну должно, да, по идее. А, все, да мы с прошли. Я даже все ящики собрал, приколись. Внезапно. Ой, мы еще из долгов вышли. ой ой, -ой как красиво-то. Ох, хорошо. О -о -о -о. Сердечко радуется. Кстати, с тобой за какой? Четвертая серия, за четвертую серию прошли на 34%. Ключ дали. За что? За что ключ дали? Скажи, за что ключ дали? То, что я уровень прошел? О, от Куала Конг Так, ну, давай я предлагаю ему еще с тобой сейчас вот это Это, скорее всего, катание на свинье На кабане, точнее, на свинье это что? Ты что, как я могу, блин а, ты, ты как мог перепутать Опачки Сейчас пройдем с тобой этот уровень Победим босса и на этом закончим Все по красоте, сюда Я, я все, я вижу все ваши движения Все ваши все, Я все вижу просто Вам меня не одолеть а, да что там? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вот. Оп, оп, оп. Надо же надо. Вот сюда. Я вижу, я все вижу, вам меня. Вы, вы все. Вы, вы ничего мне не сможете сделать. Просто до первого чекпоинта без. Я специально. Я им дал шанс. Я дал им шанс просто. Пусть пацаны порадуются. Пусть порадуются. Стоим на месте. Ага, отлично. Я уже вижу, просто, я вижу, как она все это работает сюда оп оп оп оп оп оп оп, оп. все стоим оп оп кстати на вот этой тушке ни разу на да, него нет не стой вот сюда ага. вот эта туша наверх все хорош вообще да очень красиво я же обещал тебе кое показать да сейчас покажу отлично 50 процентов комплет от прикинь процентов игры пошли я тебе обещал вот да, это было? Показать, показать, кто там, блин, супер-пупер спидрунер. Только как оно показывается, я уже не помню, что-то. Ага, стоит, я взял часики и умер. Блин, а как посмотреть? Ладно, подожди, сейчас посмотрим. Там статистику можно посмотреть по игре. А, а, вот, нет, сейф вот, лидерборд, вот, подожди, это таргет, target... вот, где, покажет. Что? Да ты не, не манди, а? Я тебе отвечаю, тут 3.40, это я проходил? Это я, наверное, проходил на это... Когда тогда проходил, да? Да, наверное. А, не суть. Три... Вот сейчас показывает 2.23 минуты. Ой, 23. Но тогда, когда я еще играл, видать, это пофиксили все или что. Там было 0, 0, 0, 0, 1 секунда. Я тебе отвечаю. Такое было прям. Блин, жалко тогда, жал, тогда не записывал. Я тебе серьезно говорю 0, 0, 0, 0. Там 1 секунда была. Я не знаю, как он прошел. О, мужик, ты чё день ног пропускал, а? <laughs> смотри, бицухи накачал, а день ног пропускал. Я в тебя еще кинул блин. Кидают, смотри. Подожди, а как? А чё? А чё с динамитом делать? Или это был просто подставок? Ну, давай, давай, давай, давай. Это, ты знаешь, почему так медленно ходишь? Потому что день ног пропускал, братан. Лови. <laughs> день ног пропускать нельзя. Ебать, не пейся. Ну, да блин, я нечаянно, я ж не знал. А перепрыгнуть-то можно? Да блин, да можно просто, что ты это. Играть. Ну, динамит падает, чтоб типа сузить зону. Да хорошо жопа виляет, ты ее не накачал, даже, что ты виляешь то бат. Ну, это просто. На самом деле, смотри. Ой, ну как же долго он сейчас будет идти с этим камнем просто, лови. Но погнали дальше. Все, <плёк> пацан, вот, ну вот, ну ну куда ты, а? ну, вот, что ты надрываешься? Кстати, в Crash Bash там это, Crash Bash вот опять я вспоминаю, это была такая офигенная тема танчики. Там на танчиках надо было гонять и другу выносить. Вообще просто огонь. Пиздец. Да, тупик меня загнал. Ладно, ладно, ладно. Живи пока. Что за ошибка, подожди. Подожди, не кидай, не кидай, у меня тут ошибка какая-то. Все, все нормально, все нормально. Напугала. Напугала ей. Ошибку мне какую-то выдает. Прикинь, я думал, все, все накрылось. Я тут с тобой говорю, прикинь, а окажется, -а -а, что не говорю и чё, блин, я за? Ну, дурачок сам с собой стой, с сижу, разговариваю, что ли? Ты что, блин? Я не такой, не надо, не, не, не, не. Я с тобой говорю, а тут прикинь, а оно не пишет, а не дает мне с тобой поговорить, а? Ну ты смотри какая, то да. Хорошо, все пишет. Напугать меня вздумай. Ну тебя, да, сотри. ну, не надо так. Лови. <смех> ну все, давай, заканчивай. Тут можно, в принципе, потусить. Ого, хорошо. Тихо, тихо, уже. Ты что? Нечестно. <таспорщик> Лови. Ну это было... Что? Подстава? Нельзя так... Я не знал. Я не знал, слышь. Блин! Чуть-чуть вперед улетел, да ну нафиг. Давай только без этого жопа велияни. Давай. Иди давай! Блин, вот я просто... А, неудобно. Вот ты же, ты же дохличок. Вот что с тобой драться? Блин, я просто не знал, что вагонетки его защищают. Что я даже про это и не подумал. Если честно. Что я в них ни разу не попадал, блин, тут попал. А тебе... ведь бред. У -у -у! Чуть не снёс, Почему я за эту колонну не могу спрятаться? Сейчас. Да вы. Ау-ау-ау-ау! Че ты там? Альфач, блин. Не, ну это подстава. Кидай давай. Не, ну это нечестно. давай, давай, давай. Да ну! Да ты что?! Куда ты укатился-то, дурачок что ли? Что за бред-то? Тут хорошо, что ящики не взрываются, кстати Да быстрее, пожалуйста Спасибо Давай кидай! Ну это нечестно. На! Собака Все, у него последний хп остался Сюда кидай Сюда кидай Давай-давай-давай-давай. Все, сейчас. Проезжай быстрее. Все. Изи. Что такое? До свидания. А -а ревидерчи. Ну, блин, видишь, ничего сложного. В боссах вообще ничего сложного нет, если просто, ну, блин, аккуратно все делать. Оп. И мы перемещаемся на третий остров. Самый жопный остров. Самый сложный остров. Я вот уже вижу. В следующей серии у нас, скорее всего, будет <с br> на фабрике три уровня. Потом мосты. Блин, вообще, просто... А -а -а -а. <с Biscer> <futti> сложно будет, сложно будет. Но на этом мы с тобой сейчас закончим. Подписывайся на канал. Ставь лайк. Оставляй свой горячий комментарий. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.